Данное видео создано в развлекательных целях, все показанное сегодня по изображению. Штревух! Всем привет, братва, с вами Штребух. У меня опустил карман, денег абсолютно нет. И тут я вспомнил, что у меня в гараже дохренища алюминия, который я насобирал в помойках. Поэтому сейчас я сдам этот алюминий и покажу вам, сколько можно заработать денег, собирая алюминий в помойке или на свалке, вообще без разницы. Давайте заработаем Баблишко. ⁇ бана! Я не блядь, блядь! Ребят, вы посмотрите, сколько алюминия. Здесь его очень много. Алюминиевые сковородки, найденные в помоечках, чаши от мультиварок, все из помоечки. Здесь есть уровень алюминиевый, крышка от головки ну, с двигателя эта херня алюминиевая. Картер от коробки от движка. Ну и, конечно же, очень большое количество сковородок алюминиевых. Как вы видите, алюминиевые сковородки с ручками, их нужно отламывать. Сейчас я приступлю к этому занятию, потом раскидаю алюминий по сумкам, и мы поедем уже на металлоприемку на этом дырчике. Для того, чтобы отламывать ручки от сковородок, мне понадобится вот этот топорик. Им будет очень удобно это делать. Ну а для металла подготовил вот эти вот изумительные сумочки из магазина «Карусель». Сейчас я их плотно набью сковородками, потом еще одну сумку, а потом еще вот эту сумку. Сейчас самое главное, это все качественно скомпоновать, чтобы сумок было как можно меньше. О, вот это жирненькая сковородка, тяжелая. Также здесь есть различные уголки, что очень хорошо. Помоечка хорошо порадовала алюминием. Ну а пока я это все разбиваю и складываю в сумки, напишите ваши варианты в комментариях, сколько же мне удастся на этом всем заработать бабла. Ебаные бля. Эх, жалко, эти уровни мне не пригодятся в быту. Лучше я их сдам на алюминий. О, теперь, ребята, это уже чистый алюминий Весь пластик самое главное позбивать Чтобы на приемке не докопались Типа, слышь, тут столько пластика Давайте я дам за это не 3000, допустим, рублей А 2,5 Поэтому главное качественно все поотбивать Весь алюминий отсортирован в сумке И готов отправляться на металлоприемку Но самое главное перед этим Надо это все взвесить Чтоб на приемке не обманули я беру кантер и взвешиваю каждую сумку. Здесь 6 килограмм. Записываю. А в этой сумке почти 6 килограмм алюминия. Так, записываю 5,5. ,5. В этой сумке 4 килограмма. Ух ты, а вот эта сумка самая тяжелая. Здесь примерно больше 10 килограммов алюминия. Но напишу, что здесь 10 кг. В итоге 6 кг плюс 5,5, плюс 4 плюс 10. Получается 25,5, но округляем до 25 килограмм. Сейчас остается только ехать на приемку. И это все, собственно, сдать, чтобы узнать, сколько получится заработать бабла. Алюминий отсортирован и уже находится в сумках. Мы сделали вот такое вот крепление. Прикрутили телефон к этому дырчику, чтобы это было проще вести на металлоприемку. По идее, эта конструкция должна выдержать эти сумки с алюминием. Ну, я надеюсь, что она выдержит. Может и нет. Может все развалится, и я нифига до приемки не доеду. Осталось только это загрузить и поехать на металлоприемку. Для того, чтобы закрепить сумки, буду использовать вот такой затяжной ремень. Ну и для надежности закреплю это все дело скотчем. Скотч всегда спасает. Возьму его с собой. Ну все, по идее, это все должно выдержать. Отправляемся в масштабную экспедицию на металлоприемку с алюминием. Погнали! Да, братва, ну и трэш. Вот это будет веселая поездка. Сейчас главное его завести. Опа, Я себя чувствую настоящим лайкером, друзья. Лепите лайк, ребят, за такой контент. Ну и пока я еду к металлоприемке, ребят, давайте соберем на этом видосе 5000 лайков. И я выпускаю следующее видео с заработком, с латуни. Так что, ребят, жду лайки и ваши комментарии под видео. Ну а я поехал. Да, вот это топчик ребята вот эта тема для металлолома самое то топовый транспорт здравствуйте! Это уже самая интересная часть маршрута. Здесь куча ям, большой уклон, поэтому здесь я уже не поеду, потому что в этом дырчике нет тормозов. Придется просто его скатывать, и все. Приемка уже рядом. -ху -ху -ху! Решил скатиться, братва. В принципе... Это возможно, ребят. Ставим лайки, братва. Капец, тут столько ям. Тут можно здорово упасть и расшибить себе лобешню. А вот здесь огромная лужа. Я, в принципе, нормально иду. Все окей. Приемка вот тут наверху. Осталось только на вот этот подъем еще забраться. И я у цели. О -о -о. О -о -о. Да... Нехило я так уже устал, ребят. А тут еще этот подъем. Колесо заднее нифига не едет. Вот эта тренировка и в зал ходить не надо. Помоечка дарит мускулы. У ребят. Я так устал, но я у цели. И сейчас я наконец-то заработаю бабок с этого алюминия. Осталось это все выгрузить, ну и сдать. Здрасте, алюминий. Алюминий, ребят, 75 рублей за килограмм. В итоге вышло 30 килограмм алюминия. Сейчас главное проверить, везде ли у нас алюминий, потому что некоторые сковородки с металлическим дном. А это вообще полностью металлическая оказалась. Вышло 3 килограмма металлическо-алюминиевых сковородок, которые считаются 50 на 50. Плюс вычитываем вес сумок. В итоге вышло 27 килограмм алюминия. Итоговая сумма 2625 рублей. В итоге удалось заработать 2060 рублей на алюминии из помойки. Это довольно-таки неплохо. Учитывая то, что все это нам досталось абсолютно бесплатно. Прямиком из помоечки. Собирали данный алюминий мы месяц. Полтора вместе с Димой Так что эти деньги мы разделим на двоих Ну а вы ребят прожимайте 5000 лайков И я выпускаю следующий видос Где я покажу сколько я заработаю Денег на латуне. С вами был расхититель помоечки Штребух Встретимся в следующих видосах